Добрый день! По моему лицу видно, что я только что проснулась. Не знаю, в какое время подъема больше всего отек на лице, когда ты просыпаешься в 6 часов утра, либо же когда ты просыпаешься в 3 часа дня. Но, тем не менее, что имеем? Мы имеем отекшее лицо, неравномерные пропорции какие-то. Тут вот отлежено, тут отоспано, тут... тут... Тут отечина. Когда спишь, вот, вот так вот, например, лежишь. Или вот так вот. Подушки такой. Наволочка была помятая. И у тебя вот тут вот, вот след остался. Допустим, знакомый же. Вот тут у ну, всех такое было. Не может быть, чтобы у кого такого не было. Не каждый утро этот, э, так происходит. Но все равно, тем не менее, если такое происходит, нужно что-то как-то это все решать. Хочу показать вам одну вещь, которая справляется с этим на ура. Сейчас мы наденем повязку. Как же без нее? Это же модно. Это типа... У всех она есть, я ее специально нашла, я ее не надевала вообще, по идее. Просто я была обязана ее найти, просто обязана была снять вместе с ней. Но она, кстати, удобная, почему бы и нет. Мы приготовились, и вы просыпаетесь, вам куда-то надо идти, и ты такой смотришь в зеркало думаешь, ё-моё, что с моим лицом вообще? Вот, я вам покажу сейчас два этапа. Можете вот этот этап пропускать, это, в принципе, не так важно. Это просто как бы для чистой кожи, для гладкой. Сейчас я сейчас вам покажу. Вот первый этап, смотрите, вот такая штука у меня есть. Сейчас она, я так понимаю, уже не продается, но всяких вот похожих штук очень много. Она была недорогая. Единственный минус, она на батарейках. Вот, да, она на батарейках. Но у нее есть огромный плюс в том, что она уже год-полтора, может быть, даже два. Она до сих пор работает при условии того, что я пользуюсь ей примерно, ну, раз в два-три в три дня точно стабильно. И на ней есть две насадки. Вот такая насадка для чистки лица. И вот такая насадка. Это насадка массажная это вообще изначально массажер, чище, чистящий массажер для лица. Этой ни разу не пользовался. Кстати, сейчас надо бы попробовать, попробовать попользоваться. Сейчас продаются специальные щеточки отдельно, что вот так вот сами там делаете. Есть еще какие-то виды ее. Я не знаю, не разбираюсь. Но мне муж когда-то подарил вот такую штуку, я ей до сих пор и пользуюсь. Как это все работает, с моей точки зрения. То есть, у кого-то там может быть с кожей, проблемой там и нельзя вот это вот все делать это все индивидуально вот я как делаю если вам это подходит вы делаете например также если вам это не подходит у вас какие-то э, противопоказания к этому не делайте я показываю как я делаю как я избавляюсь от отеков как я делаю очистку кожи очистку не в плане там пилинг да а в плане того что она была гладкая и нежная кстати я еще зубы не чистила. Кстати, еще хотите прикол интересный расскажу. Вот про зубы пока вспомнила. У меня, короче, есть две щетки. Я купила сначала эту щетку. Президент Энд. Я купила ее. Она была очень твердая для меня. Прям капец какая щетина у нее очень твердая. Мне не понравилось. Я купила вот такую щетку. Сплат. Она очень мягкая. Я подумала, блин, она такая мягкая, нифига не чистит. И как вы знаете, какая щетка мне подошла больше всего? Больше всего мне подошла щетка, которая была отельная. Просто шла в отеле, в недорогом, причем отеле, в среднем. То есть она пластиковая, и у нее идеальная щетина. Просто идеально. Она иде идеально подходит, идеально чистит. Она не болючая, не мягкая, просто все как надо. Я ей типа чищу зубы. Происходит, что у меня три щетки, типа... Регина, президент с платом Я выбираю отельную щетку Пока я чищу ютуб, я расскажу момент один а, Когда вы... А зачем я говорю, когда у меня вода включена Объясните Настроение тупить по полной программе блин. Забыть про то, что я на камеру Как бы это все снимаю, на звук записываю Все это должно быть качественно Еще я как бы для ютуба снимаю не Для мамы в WhatsApp скину Пока она классная Какая она классная М -м -м. Так, вы можете надо мной смеяться Можете меня осуждать Можете ржать Можете говорить, господи, а вот деревня Господи, в каком веке она живет Но Момент Чтобы пользоваться вот этой штучкой Даже просто, если вы массируете лицо Вы должны чем-то смазывать кожу, чтобы она скользила Чтобы вы там на сухую ничего не делали У меня свой способ То есть я могу использовать Мыло для этих, для этих целей Но пользуюсь я Несколькими видами мыла И сейчас у меня в наличии только один вид мыла Которым я пользуюсь, это хозяйственное Я буду шпандорить, прям фигачить Хозяйственным мылом Но я так делаю, у меня устраивает результат Поэтому ничего плохого нету Я не использую там какие-то гели И всякую фигню Просто потому что там есть составы всякие Которые подсаживают кожу Просто не доверяю, не знаю Как-то кстати, еще плюс вот этого массажера в том, что он водонепроникаемый, водонепроницаемый, видите, я прям под раковину фигачу, ничего ему нет. В общем, как это выглядит, вот я смочила, я смочила, намазала чуть-чуть сюда мыло и поехали. Мыли руку, мылю-мылю, мыли руку, мылю мыли и начинаю на лицо вот так, делаем. так, тут намазала, тут... Вот, намазала, и внимание, хоп, вот теперь скользит, да? Я могу вручную вот так вот делать, шоркать, а могу вот так, маленькая, слышите? Вот, это маленькие обороты, это уже побольше, и вот вы по направлению вот так вот делаете, делаете, по кругу, да? Вот, по правильному делаете, хоп, хоп. Подбородочек, эту щечку, чуть засыхает, если Так пенку и дальше. Не знаю, мы, хозяйственное мыло оно неплохое, никакого плохого эффекта на коже я после него не видела. хотя дело постоянно либо давом а, какой-то либо давом мыло дав а, с огурцом, очень хорошая. мне нравится. Со вкусом огурца или же с хозяйственным мылом. Я не знаю, конечно, если у вас там очень много денег, например, вы можете взять какие-то супер средства проверенные, там, супер суперклассных, натуральных составов и так далее. Но, не знаю, нет, что есть под рукой. Мне не принципиально. Еще можем чуть-чуть подмочить, потому что дело сюда идет уже. Блин. А что ты брызгаешься? Во, не брызгаешься уже. Вот тут чистим, чистим. То есть вы как бы два в одном и чистите, и еще и массаж плюсом делаете лица, поняли? Чистка, чистка идет. О. Смотрите, как кожа проворачивается. А дальше я то, что делаю каждое утро, бывает даже вечер. Это очень важная процедура. Я думаю, все. Точнее, многие. Они знают, но не каждый пользуется. И, кстати, я маме сказала, так делать. Она делает эффект очевиден. И я делаю, и тоже эффект очевиден. Все, лицо все красное. Просто приток пришел. Кровишки. Ай, подождите, я еще хотела попробовать вот этим массажером. Что за эффект? Какой получается? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, боже мой. Где я раньше была? Тут прям массаж-массаж, там чистка была, а тут прям массаж. Так, приятно Ну если у вас такой штуки нет, это так, вообще не так важно, потому что мы сейчас будем делать, к примеру, то же самое. Оо, круто, блин. Так, все. Лицо красное, боже мой. <свист> Ладно, что у меня лицо такое красное? Боже, как у меня полосно? Холодненько, прохладненько водой. Ни хрена, чего у меня с лицом? Но это, видимо, я прям очень долго. Я обычно так долго не делаю. А тут я долго делала, чтобы вам показать получше. Трэш. это то, что трэш. Сейчас смотрите, следующий этап. Я беру опять мыло. Если у кого-то там прям совсем идеальная кожа, там, по-моему, можно масла использовать и так далее. Но я масла не использую, потому что потом поры забиваются, и потом, естественно.. Всякие непредвиденные ситуации, получается, с прыщами и так далее. В общем, смотрите, я беру, теперь руками делаю. Это то, что может сделать каждый. Это вам вот на, на вторую половину я вам оставила такой более доступный лайфхак. Более доступный лайфхак. Вот смотрите, на не рубки или там кремушек, что угодно. Кому как нужно. Вот у меня мыло хозяйственное. Я начинаю делать... Массажик такой небольшой, вот отсюда я беру, на виски ставлю, практически на виски, вот чуть пониже, смотрим, под глазами, то есть вот здесь, где мешки обычно собираются, хоп, промассировали так, хоп, и, и вниз, заметьте, как я это все делаю, сначала вот так, вы ну, смотрите сюда, хоп, вот смотрите, хоп, потому что как раз только все промассивалось, хоп, и вниз. Вы как будто улыбаетесь, потому что вам нужно щеки пройти вот так и вниз опять. Хоп и вниз. Три, четыре. Вы сами прочувствуете, когда будете делать, вы прочувствуете, что вам как вам удобнее. Пять. Чтобы вот каждую, каждую прям по линиям массажным идти, понимаете? По каждой линии проходить, чтобы все было сделано эффективно. Потом снизу вверх, потом уже лицо болит. Вот. Подбородка вверх убирает. так, хоп, хоп, хоп. Вы как бы делаете контур лица, убираете отек, и у вас он приводится в форму, и как будто бы вы рисуете сами себе контур по линиям массажным. Я могу делать что-то не так, что-то не Я делаю так, как я каждый день делаю, типа, и результат очевиден. Сделали, и дальше лоб начинаю массировать, вот. По просто массажным движением, чтобы скатило, вот, как будто бы разглаживаете вот эти вот морщинки, которые появляются мимические. Вот, вот так разглаживаете, как будто бы катаетесь по лбу. Можете еще себе повязки вот так вот поделать для более такого удовольствия, дескать. И теперь все это смываем дело. Мы смыли, у меня бумажное полотенце. Я сюда вот разглаживаю. И это еще не все. Вот мы вытерлись бумажными полотенцами, это не все, типа, мы можем бежать. Я вам сейчас покажу, что я дальше делаю. О, свежета! Видите, румянец? Видите, какой румянец? Вот, вот этот. Кровь мы разогнали, отеки ушли. Дальше. Ватный один и хлоргекс Опять же, вы можете это не делать. Я вам показываю, что я делаю. хлоргекс нам нужен для чего? Для того, чтобы продезинфицировать кожу, чтобы не было потом рыщиков и так далее. Кстати, этот лайфхак, это не мой лайфхак, я его стырила, конечно же, аккуратненько. Точнее, даже не стырила, а позаимствовала. Она и была не против, потому что она сама поделилась этим. А с Кристиной Асмус, актриса такая есть, она протирает кожу лица всегда хлоргексадином. Дальше наносите увлажняющий крем. У каждого увлажняющий крем свой вы можете вообще ничего не наносить, как вам угодно. Вот я вам показываю, что я делаю. Я наношу крем вот такой. Я его выбрала уже давно, он мне подходит. Либридер. Либридерн. Витамин Е. Что падаешь? Я наношу этот крем чисто на веки. И под. Всю кожу не наношу. У меня просто, я еще не подобрала себе крем, который мне нужен, Который мне полностью подойдет. Я не подобрала себе крем, поэтому пока делаю так. Вот наш результат после. Да, я была отекшая, а я была. Вот, кстати, вот здесь у меня прям была такая легкая вмятинка от того, что я спала сегодня. Очень неаккуратно. Сейчас это все выровнялось. Выбирайте сами, что вы хотите использовать, что вы не хотите использовать. Еще раз повторюсь, я делала только то, что я делаю обычно. Ну и дальше мы идем украситься, причесочку делать, естественно, не так, как у меня сейчас. Ставьте лайк, если я сделала это все не зря. Пишите, что вы думаете. Можете, я что-то делал неправильно, может быть, что-то вообще нельзя делать, а я делаю. Напишите, мне тоже будет интересно почитать. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока!